Как написать захватывающую историю о научном открытии? В Казанском университете прошла лекция по старителлингу преподавателя Института Сколтек Диада Бруни. Старителлинг дает возможность каждому понять все особенности и тонкости этих научных идей. Ученые Казанского университета нашли способ разъединить углеродные нанотрубки с помощью вады и решили одну из важных проблем человечества. Прелесть нашего изобретения заключается в том, что мы придумали метод разделения углеродных нанотрубок который одновременно и эффективен в стоимостном выражении, и масштабируем. Следы Каюма Насыри привели сотрудницу музея в отдел рукописей редких книг библиотеки имени Лобачевского. Какое открытие совершили в Казанском университете? Мы, найдя эту книгу, каждый раз радуемся даже больше, чем читатели. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Ариадна Кугушева. Казанский университет стал участником консорциума по научно-методическому обеспечению развития системы управления качеством высшего образования в условиях COVID-19 и после него. Проект был инициирован Министерством образования и науки России осенью 2020 года. Куратором от КФУ выступает проректор по образовательной деятельности Тимирхан Алишев. В Казанском университете прошла открытая лекция по стартапингу известного эксперта индустрии малого бизнеса Зиада Баруни. Какие впечатления оставил у эксперта посещение одного из крупнейших вузов страны? Как рассказать об инновациях в мире науки простым языком? Особенность техники сторителлинга – передача информации через короткие рассказы. В них есть реальные или вымышленные герои, понятные читателю. Их мотивы и поступки легко понять и примерить на себя. Преподаватель Института Сколтек Зиад Борони убежден, так сложные термины можно превратить в понятную популярную науку. Для студентов, ученых и предпринимателей важны коммуникации на научном языке об изобретениях, инновациях, решениях проблем. К сожалению, у людей, которые не являются учеными, возникают трудности в понимании этой информации. А старитейлинг дает возможность каждому понять все особенности и тонкости этих научных идей. Во время визита эксперт посетил Музей истории КФУ и Императорский зал. Зиад Баруни рассказал, что для него было честью приехать в университет с таким богатым историческим наследием. Я считаю, что этот визит – начало будущего сотрудничества с КФУ. Я во второй раз в Казани успел полюбить этот город. Уже серьезно задумываюсь о переезде сюда. Хочу делиться опытом на тему бизнеса, стриттейлинга с представителями КФУ. Моя мечта – создать инкубатор для синергии предпринимателей, ученых из стран Африки, Пакистана, Иордании, ОАЭ и развивать системы проекты полезные для человечества. Участниками лекции стали студенты и сотрудники институтов. В Казанском федеральном университете намерены внедрить знания, полученные от эксперта из Иордании, для освещения своих научных разработок. Ариадна Кугушева, Хафиз Гараев, Универньюз. Ученые лаборатории перспективных углеродных наноматериалов Химического института имени Бутлерова Казанского университета разработали экотомичный и высокопродуктивный метод разделения одностенных углеродных нанотрубок.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 Тогда уже можно будет говорить о создании новых функциональных материалов для электроники, фотоники и других сфер деятельности. Джимми Баева, Фарид Захидоглы, Универньюз. Сотрудница музея Каюма Насыри обратилась в отдел рукописей и редких книг Казанского федерального университета с просьбой найти труд Каюма Насыри, переведенный Ольгой Лебедевой на русский язык. Во время поиска сотрудники библиотеки КФУ совершили настоящее открытие. О нем в подробностях расскажем в следующем сюжете. Поиск на Лебедеву ничего не дал. Сотрудники отдела рукописи редких книг посмотрели очень подробную библиографию Каюм Насари. В результате нашлось произведение Кабус Наме, написанное в 1088 году в назидании своему сыну, так как автор боялся не успеть передать все знания и премудрости, накопленные за всю свою жизнь. Ольга Лебедева же в восточном мире известна более как Гульнархану. Она переводила произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого на турецкий язык, была очень образована, знала 10 языков, приходилась с женой главы Казани. Книга, которую нашли сотрудники библиотеки, издано в 1886 году в типографии Казанского университета. Это сочинение первоначально было написано на персидском языке, передано на турецкий, а с турецкого на татарский «кхаюм для того, чтобы оно было доступным российским мусульманам. С татарского языка на русский перевела Ольга Сергеевна Лебедева. Можно добавить, что именно на этой книге мы да. видим еще великолепный оттиск Штыпеля, лично, созданный Иосиф год Готвальдом. Мы видим «И» и букву «Джи». Угу. И сверху украшенной короной. 8-потвольт. Которую встречаем впервые. Да. Мы на мы других да, да. да, экземплярах вот не встречались. Да. Илья Андреев, Радмир Сафиулин, Универ News. Недостаток света может вызвать иммунодефицит. Однако долгое нахождение на солнце может быть опасно и даже противопоказано для некоторых людей. О том, какую пользу и вред несет солнце для кожи, в нашем сюжете. Летом кожа человека испытывает колоссальный стресс, провоцирующим фактором является жара и, как следствие, повышенная потливость, активное солнечное облучение, резкие перепады температур. Все это может привести к определенным проблемам, которые проявляются на нашей коже. Подробнее об этом рассказала врач-дерматолог университетской клиники Казанского федерального университета Эльвира Асавказы Магерамова. Солнечные лучи могут вызывать ряд реакций на коже. туда включены фототравматические реакции, фотоаллергические реакции, диабетические реакции, фототоксические, фотодинамические реакции и отсроченные реакции. Самая распространенная из реакций – фототоксическая. Это избыточное действие солнечных лучей на кожу, вызывает солнечные ожоги. Необходимо защищать самые чувствительные к солнцу участки кожи, склонные к обгоранию и образованию пигментации. Существует пять фототипов кожи. Если у человека светлая, очень светлая кожа, тогда надо уже более высоким процентом солнцезащитным кремом пользоваться. И каждый раз после купания повторно надо наносить солнцезащитные крема, потому что они замываются с водой. Человеку в день достаточно 10-15 минут, чтобы получить необходимый уровень витамина D. Умеренное нахождение на солнце несет для организма только положительный эффект. Улучшается внутреннее состояние организма, иммунитет, обмен веществ, мышечный тонус, нервная система, вырабатывается витамины D. Врач-дерматолог напомнила, что важно не забывать о правилах пребывания на пляже. Лучше либо до 10 утра, либо после 16 вечера. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюз.